Лечебная пирамида Жанна Мини. Настаивание воды и зарядка предметов. Пирамида и ее свойства – одно из самых невероятных научных открытий XX века. Однако полвека спустя, после получения первого пирамидального патента, 20 лет спустя после первого случая полного излечения человека от репатизма, 15 лет спустя после первых результатов пирамидотерапии на Кубе, миллионы людей по-прежнему продолжают страдать от болезней полностью поддающихся лечению пирамидой. И даже не догадываются о том, что существует такая альтернатива. Единственное, что не вызывает побочного ущерба вследствие химической атаки на организм, не потребляет электроэнергию, а требует средств на содержание не больше, чем любая мебель. Это пирамида. Однако одного желания очутиться между четырех граней закрытой или между восьми ребер структурной пирамиды слишком мало. Мы сталкиваемся с множеством проблем, которые, если им не уделить должного внимания, не позволят нам широко распространить науку о пирамидах в целом и науку о лечении пирамидами в частности. Почему через полвека после первых успехов пирамидотерапии только Куба официально пользуется этим видом лечения? И ведь это произошло совсем недавно, 12 октября 2005 года. Национальный ученый совет по вопросам природной и традиционной медицины в городе Гавана объявил пирамидотерапию официальной и сообщил об этом автору метода, доктору Улиссес Соса Солиносу. Это произошло после 15 лет самопожертвования со стороны этого выдающегося и героического врача. С учетом многочисленных положительных отзывов о методе пирамидальной терапии, полученных от различных больниц, клиник и медицинских центров Кубы, 7 декабря 2005 года вышеупомянутый орган официально обнародовал свое заключение. На Кубе пирамидотерапии терапия признана официальной медициной. Как настаивать воду в пирамиде? В маленькую полупирамиду вставить воду и настаивать ее там 2-3 недели. Минимально можно настаивать 24 часа. За это время вода облучается энергиями пирамиды и приобретает свойства ира воды. Другими словами, она как бы соединяется с первоисточником воды на Земле, с самой первой водой и приобретает все ее целебные свойства. Такую воду можно использовать по-разному, пить, смазывать ею кожу лица. Уже проверено, что если использовать воду пирамид для протирания лица, то энергия из воды переходит на ткани и кожу. Они возрождаются так, что никакой современный лосьон с ними не сравнится. По словам очевидцев, лицо начинает просто сиять. Подобно омолаживающему эффекту на кожу, такой же эффект оказывается на волосы.